Начнем. Я дайте еще представлюсь. Я являюсь управляющим партнером компании SPL. Специализация нашей компании это привлечение финансирования. Не uh, аналогия слышно? <режит> ага. Специализация нашей компании это привлечение финансирования, в различные типы проекты. Мы действительно работаем с разными проектами и буквально со стартапами, и, то есть э, компаниями без каких-либо вообще финансовых показателей. И работаем с очень крупными компаниями, так сказать, у оборот по 2-3 миллиарда рублей так сказать, у них разные задачи. При этом мы используем совершенно разным инструментарием, то есть мы используем разные инструменты по привлечению финансирования в проектах. И сегодня как раз мы поговорим о, о некоторых из этих инструментов. Моя задача будет вам рассказать. Э, сказать, какие, вообще сказать, какие инструменты существуют, увеличения финансирования и э, сказать, ну, посмотреть какие то нюансы основных ключевых э, инструментов. Э, давайте вот что, что сделаем. Я хочу, с чего начать, а скажите пожалуйста, что я понимал э, в целях вот, тех, кто есть, пускай э, с немного, это не важно, э, можно, я хочу понять, ваш интерес в большей степени лежит в в плоскости э, привлечения финансирования в собственные проекты или в области э, наоборот инвестирования в проект. Привлечения. Привлечение. Да? То есть здесь много компания, которая, то есть люди, которые представляют компанию, которые хотели бы привлечь финансирование. Да? Да. Ну и отлично. Соответственно, тогда все хорошо, начинаем двигаться вперед. Да, еще один момент скажу. Друзья, я не до конца понимаю, там, на, насколько... Э, то, есть, конечно, что все чего то что все чего-то, что-то как-то знают, да? Но я не знаю, что знаете вы, поэтому я буду рассказывать. Слушай, почитаю, возможно, часть из этого вы не знаете. Но, полагаю, много будет интересного. С чего начнем? Э, ну, посмотрите, давайте вот, могу, с чего начнем. Значит... Э -э Начнем с категории источника финансирования. Вот я понимаю, что я сейчас скажу очень важно, но, тем не менее, мы, сказать, за последние 4 года работали больше, с 60 различными проектами, и поняли, что подавляющее количество людей, которые приходят за то, чтобы привлечь финансирование, не при конца четко понимают, в чем разница между взаимным предельным финансированием и инвестициями в капитал. Поэтому я давайте даю этому буквально пару минут и скажу, что, ну, очевидно, что, когда мы говорим о заемном финансировании, речь идет о том, что мы просто дадим деньги в мы эти деньги, а, получаем, б, мы должны эти деньги полным объемом вернуть и, скорее всего, вводить, по-моему, какие-то проценты. Более того, если мы этого не сделаем, то, скорее всего, нам придется внести какую-то ответственность, потому что, на право, раз уж все или с кредитными средствами, это все, обеспечиваться какими-то залогами с вашей стороны, либо это личная прочность, либо какие-то какие материальные активы, которые, например, да, парфейер другой бизнес, и так далее. Вот. То есть, здесь история простая. Взяли, вернули, платили процент, если не вернули, но ответили тем залогам, которые, в общем которые, давали в обеспечение этого, как иного если мы говорим об инвестициях, об инвестициях в капитал, то она да, того, что мы, по сути своей, продаем часть доли нашего юридического лица, то есть той компании, которая привлекает финансирование, условием вот, того, что деньги, которые зашли в бизнес, в основной своей массе, они э, останутся в бизнесе. Это не то, что нам заплатили, мы вложили эти деньги. Нет. То есть, э, как правило, действительно только дыша, э, когда у нас покупают долю, и часть э, из суммы выплачивания за покупку доли нашей компании действительно э, попадает в карману. Но это, как правило, как показывает опыт, э, не больше э, 10-максимум 20% от общей суммы привлекаемых средств. Вот. И только то, что у вас действующий бизнес с хорошими показателями, с какой-то хотя бы минимальной капитализацией, ну, там, довольно-таки 50 от 100 миллионов рублей, если же э, стоимость вашей компании сегодня не превышает, там, 50 от 100 миллионов рублей, то здесь вариант вообще может назвать, как вариант, там, скэш там, там, даже на маски Вот, значит, итак, инвестиции в это когда вы скупили долю, и что это значит? Это значит, что мы эти деньги не взяли то есть мы не обязаны их а, обозначать, более естественно, не должны платить проценты, и более того, в случае, по вопрос на предприятия. Собственно говоря, мы не ведем никакой личной персональной ответственности перед нашим инвестором за то, что, он стал со акционером и совладельцем нашего с вами. Теперь уже мы здесь с ним общего бизнеса. Другой вопрос, что э, есть два, можно быть, стоит сказать. Проект э, в том, что, значит, э, если э, все-таки банковство компании произойдет, то, э, скорее всего, инвестор изначально будет настаивать на то, что в случае банкротства предприятия все активы будут проданы. По закону Российской Федерации, естественно, в первую очередь удовлетворяются требования государственные, то есть это налоги и зарплаты сотрудников. И во вторую очередь, э, э, с этого размещение ущерба погиб как раз инвестору, а вы, как человек, который привлекали инвестиции, продали до часть вашей компании, вы э, получите в третьей очередь, если еще что-то останется. Останется получите, если нет, значит нет. Но в любом случае, если вы не нарушали закон, я отставления у вас там связаны с э, инвестором, потому что э, Первый, что он сделает он в случае банкротства, он продлежит все ваши вашей деятельности, если вы из-за каких-либо обналичивали или что-то еще, Он будет все права подать на вас заявление, собственно говоря, искать с вас у мужчин прибыль, благодаря вашим там, действиям. Понятно, да? Вот, вот, вот этот момент его можно сразу обозначить. Да? что есть взаимные финансовые, что есть инвестиции в капитал. Ну, естественно, в том же случае есть свои плюсы и минусы, и они как бы очевидны, да, собираем займы не теряем в да? это значит, что если мы взяли даже взаимные средства, у нас нет таких в общем, серьезных ограничений, как правило, о продаже доли, то есть дополнительного привлечения финансирования вашего ваш проект. Значит, если мы продали долю, и я вам что это произошло не в общем, -то мы обязаны ничего возвращать, да, в последних первых что мы не вносили эти залогов, эти есть залогов, субъект, Но понятно, что мы это платили в угол. а это значит, мы теряем право на дивиденды, мы теряем право на общую стоимость компании, мы тогда это ну, Это не нас свой бизнес. Дальше идем дальше. Значит, дальние подробные шести инструментов. Первое, первое о чем мы поговорим, мы поговорим сегодня, я думаю, в капитал. И здесь мы, собственно говоря, рассмотрим э, три инструмента. Один а, из которых называются частные инвестиционные фонды, это народы офис офисы, и третье, это закрытый премьер инвестиционный э, фонд. Значит, э, давайте мы вот что сделаем, э, чтобы ЗПИФ вообще все знают или, или нужно покомментировать, дать комментарии? Да. Да, это премьер инвестиционный фонд. Знаете, да, что это такое? Ну давайте вот такого да. объясню, что такое такой социальный фонд. Ну, первое, что можно сказать, это то, что цепь не является вообще юридическим лицом Это система объединение большого количества миноритарных акционеров. Ну, грубо говоря, вот, вот например, у вас есть проект, вам нужно привезть 100 миллионов рублей в этот проект, да? Что вы можете сделать? С юридической и формальной точки зрения вы можете зарегистрировать запретный проект в свой фонд, выпустить эмиссию, провести эмиссию, допустим, там, 100 боёв, назвав там, там, наведать всех, 1 за один парень. Да. И э, продать эти 100 боев одному человеку, трем человека, 7 стали, каждый группы там заходит на миллион, и таким образом 100 миллионов собрались в, в ZBIF. Дальше что происходит? Uh, ZBIF инвестирует в вашу компанию. Он и создавался для чего? Для последующего инвестирования в ваш проект. Понятно, да? Но в группу проекта заключается сделка о том, что как только 100 миллионов из ZPIP приходит в вашу компанию, ZPIF становится владельцем, например, там 20. 10% доли вашей компании. Зачем поищи там покупать ПАИ, это уже вопрос финансовой модели, которая как бы говорила, что если я бы один пай за 1 миллион рублей, и мы все вместе собрали 10 миллионов инвестировали в вашу компанию, за это стало на 20 миллионов долю вашей компании, то это обеспечено на горизонте в 5 лет, например, ваша доходность в 20% годовых рублей. Ну, то есть если вы держите деньги в банке, вы понимаете, что там ставка 6. 7% в годовых в рубле, а тут, вроде как, полагают 20%. То есть, это вроде как достаточно может быть интересный, когда самоскидцы. Вот, я кратно, почему про сказали, потому что <laughs> <laughs> больше них говорить не будет, на самом деле. Вот, потому что это просто механизм, который э, достаточно на сегодняшний момент редко используется. Он не он эффективный, достаточно. Но он никогда не является основополагающим, особенно, хочу сказать, э, если мы говорим о проектах, которые только только начинают в свою жизнь. То есть ZBIF можно собирать уже там для бизнес, э, масштабировать, у вас есть завод, например, да, и вы хотите построить второй, и вы можете на базе доказательств, э, что у вас реально успешный проект, да, вы хотите вы можете сделать два раза больше, вы можете сделать ZBIF и за счет этого привлечь э, на достаточно хороших условиях, так сказать, э Таким образом э, финансирование. Но э, еще походу, это скорее такая не то, чтобы иксовые, но это такая вот, крайняя история. Крайняя. Если мы говорим про инвестиции в капитал, то здесь в основном есть два основных игрока, э, и, самый, конечно, такой весомый, это частные инвестиционные фонды и э, второй фреймор-офис. Давайте про частные инвестиционные фонды сначала, а потом я в два слова скажу, буквально про Фермальный а, Инвестиционные фонды. Э -э суть э -э работы инвестиционного фонда. Значит, да, прежде всего, да, если покупаю долю в бизнесе, становится самодельцем, не то, что я вот с самого начала обозначал, что такое инвестиции в капитал. Да, вообще у нас что фонды это всегда инвестиции в капитал. Потому что тогда у клиента говорят, ребята, давайте разговаривать фонд фонде зайдем. Говорю, займ это в банке. А вот если вы хотите фонд, пропуск устал, не имеет права Давайте зайдем за очень орендным исключением, о котором я сейчас скажу. Итак, первое, это покупают долю в бизнесе, но это слово цена. Ну, условно говоря, фонды будут разведки на две категории. Это консервативные фонды. Что они консервативные заходят, только в действующие бизнес. Если у вас любой показатель, они просто правда не пойдут не имеют права эти план. И второе, они, как правило, обучены умеренно подобные. То есть так, как они заходят в действующий бизнес, то их интересы может буквально так сказать, быть на уровне ну, ожидаемой доходности, о котором мы сейчас тоже поговорим. И второй тип конвестиционных фондов это венчурные фонды. Что это значит? Значит, вот, вот эти ребята, они как бы с ребятами искать, они могут заходить на более ранних статьях иногда просто с нулевым проектом могут заходить. Но их интерес, как правило, это, как раз тогда большая доля. Поставим инвестиции в капитал попозже, когда у вас уже будут какие-то показатели, мы дадим долю поменьше за большие деньги. Или да, на самом деле ставим за фонд, мы тогда дадим большую долю за меньшие деньги, чтобы за уже не убирать значит, Фонды, в такой-то момент, вполне могут выступать в сейчас вот эта практика, раньше в России, например, была Сейчас пошла такая практика, что если какой-то банк говорит, «Ребята, я готов, например, дать займа, например, на миллиард рублей или даже больше под ставку, там, 5-7% в но а мне нужен поручитель», то фонд, он гипотетически, да, и этот бюджет, он собирает, например, 8% финансирования всего проекта, то фонд гипотетически может дать оставшиеся ситуацию вас в объема финансирования для инвестиций в капитал и выступить поручителем по вот этому займу. Понятно, да? Потому что они, как получается, деньги не дают, но по сути свои физически не дают эти деньги, да, но по сути свои несут ответственность за вот этот а, а, объем денег. То есть сейчас такая практика, она очень, очень пошла. Да, вот. И еще важно, что могут иметь размещенные деньги, которые дают займу до 3-6-12 Действительно, такое иногда бывает. То есть это, это не частная история, достаточно редкая, все, таки надо признать честно. Но, так сказать, здесь может быть ситуация, когда э, э, с чем-то может быть связано. Смотрите, ну вот такой пример я приведу. Например, вы играете по своего зала, в есть здесь кто-то из в заводы, например, заводы, ну, там, Понятно. Ну хорошо. Да, Представьте себе, что сказать, мы, мы хотим построить э, завод. Да? Для того, чтобы построить завод, мы как должны определиться с местом смещения завода. Да? И как минимум сделать такую важную штуку, как проект сметной документации. Пусть нельзя построить завод в поле, не имея вообще различные документы. Это надо сделать проект, собственно говоря, этого завода, с техникой опоробники, согласовать, провести его с получить, э, так сказать, утверждения этого плана и так далее. Вот, вот вся процедура создания проектносмертной документации, а видите, ну, вот, у нас сейчас один есть проект, где стоимость создания только проектносмертной документации порядка 8-12 миллионов рублей, а в другом приходится стоимость только одной проектносмертной документации составляет 20 миллионов долларов. 150 миллионов рублей надо просто заплатить только за проект самого завода. То, что там построить, его, это за одно проектирование этого завода заплатить 150 миллионов рублей. То вот, в таких когда фонды, понимая, что действительно проект обоснованный, качественный и интересный и ему нужно краткие на короткий срок, это на 3-6 месяцев иногда деньги для того, чтобы оплатить разработку дополнительной документации, и как только она короче, предоставляется инвестору, то он уже уже полный объем инвестиций по полмиллиарда рублей, миллиарда рублей, пяти там, миллиардов рублей и так далее. Вот в этой ситуации фонды сейчас начали потихонечку практиковать, что они могут эти деньги дать дизайну. То есть они как бы э, дают эти деньги в сайм, но они как бы говорят, что если что-то не так, то ты будешь отвечать передо мной. Но если все будет нормально, ты либо эти деньги вернешь из инвестированных в мой же средств, либо я просто инвестирую в общую долю сделки по доле компании. То есть я более это понятно? Это сложно? Сложно. <музыка> <музыка> <музыка> <Правильно>? Прекрасно. <музыка> вот, значит, а, такая практика тоже не место а вот, значит, а основные требования фондов, ну, прежде всего, конечно, я хочу сказать, что э, первое требование, что основатель должен забираться в бизнес, э, причем а, именно с точки зрения практики. Понимаете, история, когда человек приходит и говорит, я тут, решил, э, я тут почитал в интернете, доказывается, это, мы, наверное, не знаю, там в России не производим, все импортируем, я тут все подумал, что эти билеты под миллиард долларов, чуть завод не залоги построили. Мы ну, говорим, чувак все понятно, а, там вообще знаешь, что это было в сухом, как это, чего это Он говорит, зачем, Я сейчас такой лучший специалист, а они все сделали Вот это, в принципе, плохая история, потому что человек должен был идти как ну, минимум сказать, что, э, так сказать э, я там больше 10 лет, там, мне больше 10 лет занимался там, торговлей этого самого белка, стоял его в России, сожжался без заграниц, как раз у меня психический Человек, который у меня заниматься управлением, или там, заводом человек, который имеет 10 лет достижения и опыт управления такого типа работами и так далее, и тому подобное. И, то нужно показывать все, все вещи, наивно, невероятного. Это достаточно сложно. А у нас я вам что это Вообще вот каждый второй случай, когда человек приходит, я читал все это, вроде Ч ⁇ мне да. не сделал? Значит, самое Знаете, если я не покажется там, да, там, с следующим норким, да, то Нет. Но это не вы, вы смотрите, да? Нет? нет. Все понятно. Вот. А, Ну это, кстати, мой вопрос. я почему-то потому что у него такая манера, он говорит, <ändu> все это политические. А что ты говоришь, он Плазм, я тебе анекдот рассказывал. Я сразу же анекдот вспомнил о том, что, так сказать, мужик приходит и говорит, слушай, ну, да, вот, там, 10. Да, Зачем? Я пришел по-разному из моих они хуже. Там, он закоррел, он обрел, а второй, ну и там она она умерла второй год, третий, пятое, Вот, приходит и говорит, знаешь, что я помню, что надо еще там что будет, зачем пошел и чуть денег больше не надо. Ну, блин, нечестный, интересно. Вот. Поэтому. Да, действительно, мне сегодня зачем Вот я подумал, читал Ханчика. Чего? откуда Сильно кого он но Это как какая другая сторона виталия, потому что одно дело, когда приходит инициатор бизнеса, да, и выводился технически, он должен показывать, что у него, есть серьезное предприятие, какое-то, да, что ему. Целая команда людей, причем именно в базе компетентов, людей, которые имеют меньше 5-7 лет опыта работы в тех должностях, на которых у них, собственно говоря, основан, да, именно в той области, в которых они создают. Там такое уже сложновато, не знаю, знаете, не знаете слово, там есть такой термин, как ебида, но вообще, ну, если мы говорим о консервативных фондах, то их требование, конечно, всего этого, чтобы показать это ебеде должно ну, быть хотя бы не меньше 100 миллионов рублей в год, это, штука Ебеда давайте два слова скажу, да, доходы то есть показатели, финансовые показатели да, доходы, расходы, расходы, налогообложения без учета инвестиционных затрат и без взаимных средств без ну, то есть, в принципе, это некие показатели что ты сегодня там бизнес представляешь ну, активативные фонды, они, конечно хотят работать с проектах, у которых показатели но хотят, там, меньше, там, 100 в год. Или другой вариант должен быть лид -инвестор. что такое лид-инвестор? Лид-инвестор это тогда, когда мы, допустим, приходим инвестиционные фонды говорили, смотрите, вот у нас проект, допустим, на 3,8 8 миллиардов рублей. Но мы из этих 3,8 миллиардов рублей, мы и там, даже не 2-8 миллиардов рублей, мы из этих 8 миллиардов рублей, 1 миллиард рублей, уже это что мы возьмем, например, из фонда развития, примера молодого городов, например, миллиард возьмем из корпораций малого среднего предпринимательства, то есть частных государственный фонд финансирования, как мы чуть-чуть должен -чуть будем говорить, и нам хватает для того, чтобы сделать закупку всего лишь пятистами миллионов рублей. То есть он понимает, что он не основной инвестор, а все-таки 2,5 миллиардов рублей закрывает миллион, а другая сторона. Понятно, да? И вот в этой ситуации, да, он может пройти, ну, чтобы даже в любой проект, на самом деле, инвестировать, потому что он, он закрывает не больше на 20% общего бюджета. Получает ли это достаточно хороший дурак? Потому что все государственные фонды, это, конечно, заемные финансы. То есть это не, не акционеры, не, акционер, не, не совладельцы, а просто заемные деньги что еще важно, важно, чтобы у компании, которая значит, привлекает финансирование, не было действующих есть, вообще арбитражи в истории неплохо, надо смотреть какие обитражи, почему они были как они решались но главное, чтобы действующих не было очень важно, чтобы не было каких-либо задолженностей, то есть по наводам, например, это вообще важный момент как сказать, позиция может быть какая-то, если ты пришел и говорит, да, у меня там небольшой маленький арбитраж, у меня небольшая задолженность, позиция будет такая: окей, не ок, вопрос, деньги дадим, но как только ты закроешь этот вопрос, закрывай, и тогда скажем, будет двигаться дальше. Вот. Еще один очень важный факт заключается в том, что в подавляющего количестве частных инвестиционных фондов основным часть финансирования от 5 до 25 миллионов долларов, то есть это от 300 миллионов рублей, до полутора миллиардов рублей. На самом деле зачастую это проблема, потому что к нам часто покупают проекты, когда мне на 40, мы говорим, и да, и я хочу инвестировать в капитал. Мы говорим, здорово, жалко, у нас нет на рынке фондов, которые готовят несколько 40 миллионов рублей. Надо сделать другие инструменты, после этого будут съесть, они могут использовать цепи, создать закрытый консенсационный фонд, сделать миллион, там 80, например, поют по полу миллиона рублей, продать их и, соответственно, всего 40 миллионов собрать. 재미исключая yeah. so, so, so, yeah. Вот, значит, э, ну и еще один важный момент, даже не очень а еще это то, что инвестиционный фонд финансирует проекты, которые позволяют сделать за 5 лет плюс 100% ложным с местным образом с учетом дивидендов выплат и продажи доли. Что это значит? Это значит, что э, эти, ну, не то, что, что инвестиционный фонд, по сути своей, да, Это, с одной стороны, есть группа акционеров, которые дали эти деньги, есть управляющая компания, которая эти деньги должна успешно развивать, и есть некие показатели, а э, что такое хорошая работа управляющей компании. Вот. Качественная качество работодавшей компании, когда она за 5 лет делает ну, хотя бы два конца. Не, не два конца, а один получается дату. То есть плюс 100 процентов, короче. Ну, грубо говоря, если я через инвестиционный фонд привожу 500 миллионов, то задача инвестиционного фонда через 5 лет выйти из проекта с общей доходностью в от рублей. Понятно, да, доход доходность она может быть обеспечена выплачено дивидендами, она может быть э, обеспечена стоимостью компании. То есть компания за 5 лет выросла для капитализации, например, 2,5 миллиарда рублей. Если доля инвестора 20%, то 20% могу с миллиарда рублей, это еще 500 миллионов. И плюс миллионов он получил дивиденды. Вот он решил свою задачу. Понятно, да? И кстати, я хочу сказать, что этот вопрос очень хорошо коррегируется с вопросом, оно а часто любимый вопрос в дороге проектах. А какую у нас возьмут долю? Вот например, на самом деле фонда, открыт бы, не то чтобы все равно, какую они возьмут долю, но у них как бы, есть одно ограничение, одно тренинге. Они никогда не берут долю, если это профессиональный инвестиционный фонд, больше чем 49%, и я не скую почему, а если они берут больше, чем 49%, они в этой ситуации становятся основными акционерами. А стало бы это всеми своими активами не так нести ответственность за деятельность этого предприятия. То есть если они профинансируют 10 других проектов, а этот проект, а да, они владеют больше, чем 49%, 51%, например, да, то им придется подавать свои активы, чтобы отличать потребности что основных предприятий. Фондом это просто запрещено. Это не всегда 49. Это первое, а вопрос, а какая минимальная или средняя может быть доля инвестора, или 40 в фонде, прошу прощения, да? Она а, а должна быть такой, чтобы обеспечить вот эту самую доходность. Где-то 20-25% годовых рублей. в рубли. На горизонте где-то в 5-7 лет. Понятно, да? Я не сложно да все это объяснить. Отлично. Требуют еще один важного момента. потому что инвестиционный фонд всегда требует выполнения due diligence, процедуры финансовой, юридической, технической, HR, и их форма аудита Что это значит? Значит, когда вы приходите в инвестиционный фонд рассказывать о себе, он говорит, все замечательно, а теперь дайте посмотреть документы, дайте финансовую модель посмотри. дайте посмотреть юридическую модель, презентацию, тиза, в меморандум, концепцию и вот так далее. Что это значит? Это значит, что мы документы, и мы как бы говорим в зону форума, что мы это делаем за свои слова. Что делает фон? Он говорит, хорошо работает. Я тебе доверяю. Я заскучиваю прямо сейчас очень крупную компанию, Сьян, или ДЛП, или там про Супер я заплачу 60-80 тысяч долларов за то, чтобы все, что ты, а да, стоимость аудита сила, будет 60-80 тысяч долларов. Значит, чтобы все, что ты заявил в своих документах, они тщательно проверили. Но я тебя предупреждаю, что если выяснить, что ты меня ввел намеренно или не в заблуждение, то я потребую чего? Компенсации этих расходов. Понятно. Да? Вот эта процедура сама будет надо финансовую заднюю diligence. Вот. Соответственно, нужно понимать это, и когда вы делаете документы для э, инвестиционных фондов и не только для них, э, так сказать, вы должны понимать последствия либо вашей а, некомпетентности, потому что вы иллюзии какие-то отобразили в ваших документах, да? а вот, а, сказать, либо намер... намеренного введения в такой вот, заложник. За То есть нужно отдавать еще последствия для, для этого паспорта. Ну, плюсы фондов, собственно говоря, вообще их, откровенно говоря, очень много. Я вот так вот всегда говорю о а том, что я поступал в Авгик, в металл, я только написал заявление, я просто как такой, как во на, на, на, на, на, на я нашел в ДК, но, на тему что отдельно в ДИКа и спросил, вообще это я не буду Она просто так вот, если то так, искать, если посмотрел, сказала, мальчик, э, поступить в Авгик невозможно, невеста поступишь, Учиться не надо. И в этом смысле я всегда про фонды говорю практически то же самое. Я думаю, что в принципе получить деньги тут очень сложно, но если вы реально получите деньги от инвестиционного фонда, то вам, конечно, очень повезло, потому что вы вместе с деньгами приобретаете еще огромное количество дополнительных преимуществ, у вас без фонда просто, скорее всего, нет и не будет. Но, так сказать, ну да, я уже сказал, что фонд не зайдет больше, чем на 49% доллара, почему всегда это неспокоит, мы должны оставить за э, со собой 51% доли, говорит мне проект, я говорю, зачем? Ну как, я же сложно контролировать компанию, я говорю, внимательно, но при инвестиционном столе все равно будет описан некий список вопросов, по которым инвестиционный фонд будет требовать солидарное голосование. Что такое солидарное голосование, это голосование 100% голосов э, долей участников мероприятий. Это значит, что даже если фонда, из этих всего 5%, вы без этих 5% и эти вопросы не проголосуете. Это такие вопросы, как, например, э, смена названия компании, смена генерального директора компании, доли необъемного э, э, выплачиваемых дивидендов, вопросы продажи активов, вопрос покупки, все основные стратегические вопросы, даже при 5% доли места вы без него не решите. Поэтому все активы у вас там будет стоить, это не гарантия, ни ничего. Но плюс большой в том, что профессиональных там больше, чем 49 не зайдет ну, так сказать, еще важный момент, потому что, конечно, если он инвестировал в наш проект, то фактически он находится в аналогии с проектом. То есть это значит, что... Э если вы работаете с банком, у вас есть план реализации проекта, и если вы хоть на миллиметр вы получены кредитные средства. Если вы хоть на миллиметр начинаете отсутствовать от этого плана, в банке, как правило, случается истерика, вас, вам звонят, вам пишут, и поэтому сейчас назовем на договор, разорвем, посрочно срочно платите деньги. Вы не можете хотя от плана. Но функция так вести не будет никогда. То есть они всегда будут понимать, что происходит на рынке, какие произошли неожиданные изменения, и вместе с вами будут порабатывать стратегию выхода из любого вот этого То есть, Понимаете, Они вместе с вами говорят, если банку от этого там число на самом деле произойдет, главное платить его. То есть, в сфере, в ходу, да, здесь будет гораздо более командная сфера. Для рабочего бизнеса готовый Расманник Ишалов и более 10-15%. Я об этом говорил чуть раньше. В среднем директора уходят 2 человека, список вопросов в голосования заранее согласовывается, это подлежит на тему долгия. Да. Очень важный фактор – это не материальные активы это связь. Ну вот часто бывает такое, что, так сказать, мы часто сталкиваемся, что нам приходит проект, и говорит, мы хотим там, построить предприятия в Лос-Сибирске, нас туда не пускают. Вот чем прошел инвестиционный фонд? Ну, кто основные владельцы владельца, основная всех наших комиссионных фонд фондов? Да, мы все прекрасно с вами знаем, да, это либо наши сопоставленные там, чиновники, либо это какие-то наши олигархи и так далее. все те ребята, которые имеют связи и в администрации президента, ФСБ, и в прокуратуре, и вообще везде как правило, показывает, что если у нас будут какой-то регион не пускают, мы просто быстро просто самолеты, летят туда приходят, ходят, заводятся там фамилии, и, и быстро с тобой Это благодарность. Значит, их бизнес в том числе, они защищают свои инвестиции. Для вас это нас большой ресурс. Нет ежемесячных платежей, как вы видите, но мы это уже обсудили. Если успею не сделки, не промислым условия наголо. -э а что такое? Давайте там секунду открыть. Как и он это способ уйти от фальшивой сделки. Объясню. Вот, представьте себе, вы проект, я инвестор. Я, если у вас, допустим, какую-то сумму денег, купил у вас 20% доли вашей компании. В один прекрасный день, я к вам прихожу и говорю, я хочу продать, у меня есть покупатель, вот третья сторона, который готов купить, у меня 10, практически половину э -э моей доли, по цене, например, 40% годовых. Да? Но я, по закону, обязанно тебе сначала предложить у меня эту долгую, да? Вы, по идее, должны подумать, перед московским, скажем, что как дорога, я за 40% готов покупать. Я говорю, ну, как хочешь, не хочешь покупать, стран, я продам третьей стране. Гипотетически остается шанс того, что, на самом деле, у меня произошел сговор. с покупателем, что я вызвал целую цену в 40%, да, как бы, а на самом деле продам ему, там, за 25%. Понятно. Ну, у меня это внутренняя мотив, почему я хочу продать не вам, хочу третьей стране это продать. Если вы что, бежать от этой проблемы, вы у условия сделки там белого, имеете право сказать, раз у вас ощущение руководителя, обсуждаете, у меня тогда такую же долю за такую же цену. Бах! Понятно, да? То есть, если это такой, сделка, то человеку придется заплатить вам такой, завышенной цене, так сказать, заниженную долю владельцев ваших, понимаете? То есть это вас защищает от других афер, как и, извините, фонд защищает от того, что вы придете и будете ему входит в мозги, что у вас там есть замечательный странный отдел покупателей, вот, и вы хотите ему там продать понятно, да? То есть это дорога с двусторонним движением. Если что-то пошло не так, или про это, это никаких обязательств из фунта, так как это совместный предприятие, только что никакой личности по своей ответственности нет, исключение уголовной, в случае, там, ути, если будет доказано, что его просто, извините, выводили, например, прибыль с компании незаконными методами, тогда да, у них могут быть серьезные банкротить, так нет. Обязательно выходит из варианта через 5-7 лет. Это действительно важный фактор, э, так сказать, потому что э, зачастую, когда проекты, которые приходят, они говорят, ну вот, чё, что же мы, вот, мы сейчас получим эту гейк, а они до бесконечности будут сидеть там, в акционерах, ничего не делают, получают у нас деньги. На самом деле, задача любого инвестиционного фонда, это зайти в проект, обязательно из него выйти. Как правило, это пересмотрит где-то 5-7 лет, -5 -5 -5 -5. А как, ну, каким образом... Да. Да. да, каким образом э, вот тому щедрому продавцу, не акции вот этого товарища, который продает, ну, как бы довести факт продажи за такую сумму. Да, а на безусловно покупать, блядь, если я, я выручу, ну, что я хочу. Что будет свои акции предлагать? Ты, ты хочешь у этого купить за такую сумму, купи мои за такую же скажу. Да? Ну, те, кто законодательство и изона английского права, и зоны российского права очень четко регламентирует а, кому первому, который сделал да, да, предложение да. по руке доли бизнеса. То есть, э, по-хорошему, если мы с сегодня в одной компании, то ну, есть у вас 50%, вы у меня 50%, да, я не имею продать третьей стране, я сначала должен предложить вам. Понимаете, да? Но другое, может, что моя цена может быть завышена. Я могу сказать, куди у мне не поняли, да, идея. Я все понял, потому да? что как вот этому продающему товарищу, когда есть себе идею для того, чтобы тот товарищ сказал вот этому, который у него готов купить, чтобы он пришел не к нему, а пришел к тебе. Нет, он не должен, нет, он не то что э, не пришел к нему, а пришел ко мне, он должен тогда купить и у вас, и у меня. Если во все-таки продаем это, ты старая понимаете? Это называется, как условия присоединения сделки. Если хочешь купить, например, процентов, а значит по 15, 15, 30, 30, 30, 30. 30. А, а это как купать закончится, закончить, может быть у каждого по 15, а может у каждого купить по 30. А 30. 30. 30. А 30. 30. 30. Это как покупок, а это захочет уже. Ну, то есть, не ваш пополам. А в, любом случае, да, да. в любом случае, общая сумма, общая сумма прямо продажа будет да, из 50 на 50. Понятно. Да и это как бы защищает вас, а вы будут, ну сделки. Понятно, да? Двигаемся дальше. Фонды. А, минусы. Ну, я бы их не назвал минусы, это просто нюансы, которые надо понимать, если вы начинаете работать с инвестиционным форум. Ну, во-первых, первое, что вы должны понять, это значит, что достаточно длительная процедура получения финансирования. Директи до 12 месяцев. Бывают случаи, когда сделки можно потратить быстрее, там за 6, например, месяцев. Но я честно скажу, это скорее исключение справил. Обычно 6 нет, а вот 9-12 месяцев это реально. И я к тому, что часто приходят проекты и говорят, ой, вот мы если через 3 месяца не получим деньги, все, нам конец там ничего не надо. Ну. Yeah. А это связано с DVD, да? Да, связано с целой процедурой, очень сложно, потому что там я не я в результате у нас есть это или нет, я просто не помню. Процедура взаимодействия с фоном. Сейчас поговорим, целая процедура. Вы должны а, подготовить документы, вот этот пункт второй, кстати, да, да, да. вы должны познакомиться, вы должны поработать с ними по ответным вопросам, потому что они вам закидают вопросы, вы должны ответить. Значит, вы должны, по месту комитета быстро, но до комитета надо прописать терпшит. Терпшит – это как бы документ о а намерении, что стороны договорились провести инвестиционную сделку на каких-то условиях каких-то требованиях. То, есть, то что вопрос согласования терпшита – это как раз месяца два, 3 и есть там где торговля с боем в а этот момент. Понятно, что фонд хочет дать меньше денег получить больше долю, мы хотим получить больше денег а отдать меньшую долю. Это марта Alcombat, т.е. Укуляши СССР показывают. Да, посмотрите, три документа, вот, вот три документа, это старый, Вот минут. Мы можем пойти с вами куда угодно, в фонд, в, в частный участники, в банки Все рассказать, там все ребята очень воспитаны, если бы всех лучше носить там рубашки, сцены сегодня, приголову хотя бы раз в неделю. И поэтому они, если э, вас очень внимательно выслушают, вы ну, узнаете, что это прекрасный, замечательный проект, почему-то а комментарии. Если в этот момент говорят, что комментариев нет, они говорят, ну, как это? 98 за сегодняшний месяц, за этот месяц, идите тебя на документы, ну и все, и, так сказать, пропали. Поэтому я хочу сказать, что э, это важный фактор, потому что если вы собираетесь в фонд, и будет в банке в в фон, и в частном фонд и так далее, сначала сделают этот фонд. Тем более, что я вам еще один очень важный мотив, для того, что наш блока показал, что это нередкая история, когда проект начинает делать, готовить документы, то есть, специалистов, квалифицированных, начинает готовить, прежде всего, раз, финансовую модель проекта с горизонтом развития на 5-7 лет. Да? И в рамках даже уже разработки финансовой модели начинает понимать, что его представления о том, в какой бизнес он идет и чем он хочет делать, мягко уже оказались не то чтобы ложным, но иллюзорным. То есть человек, там, сначала, сидит, блин, я сейчас, там, на маска порву, там, прогрессовый, ищите-то с вами со мной, а вот, понимаете, а когда он этот фронт все это посмотрел, он просто, может вообще не стоит тебе время, ну, такой бизнес, поэтому такие документы, их нужно делать до того, как мы идем к инвесторам, и по стоимости, я вам хочу сказать, там много из разных историй. Можно зайти в страху в компанию большой четвертый, тоже самый, Спиан, ТПМЖ и так далее. Там стоимость вот, пакета документов для инвесторов будет стоить где-то там 25 35 35 Поэтому мы в таких случаях проектов всегда рекомендуем все-таки а работать с финансовыми Это люди, которые работают в тех же самых Big Four, в большой четверке или работают ну, финансовыми финансовом логике, кроме весу, в частных государственных. те ребята делают абсолютно пока такую же работу Но стоит это в вот, каких-то случаях в трюк 600 тысяч рублей, в каких-то 600 900 тысяч рублей И в основном разница только в одном Если нужно делать финансовые логики, деятельности предприятия Это держит сот 900 Если не надо делать финансовую логику предприятия опять, стоит 5 Хотя, вроде, в разном. У нас были проекты, где подготовка документов но, например, государственная миллиона рублей, я объясню, почему. Потому что там нужно было провести не просто финансовый аудит, а выставящую юридическую модель, состоящую из 18 юридически формально независимых друг от друга юридических лиц с единым центром зоны английского права. Цифика, задача. Мне кажется, не недребиально, там может быть бюджетский документ, там наверное, 2 Кстати, я хочу сказать, что бюджетский документ, когда я, честно, все оплатил, сказал, я, пожалуй, больше не хочу этим бизнесом заниматься. Это реально, как с... но, Ну, в моем уме, я не знал, миллиона и потерять следующие 5 лет жизни, понимаете? Может, это не правильно. Ну, вот. И, собственно говоря, еще, так условно, это не минус, это не у нас. Это требования, так называемые option call и option put. Что это такое? Это железобетонное условия досрочного выкупа доли. Что это значит? Я инвестор, инвестировал в вашу компанию. Купил у вас 25 доли компании. Вот оушн-кол это ваше право идти ко мне и дождаться до да, 5-7 лет, идти через 3 года и сказать, хочу заранее досрочно выкупить у долю. Вот так как делаете это вы должны. минимальная ставка доходности должна быть 25%. Ну, сегодня проекты достигнуты процентов подарок. В вот. общем, вот. это мое право, как инвестор, если вы будете в вашей компании, мне срочно надо кэшиться, например, да, получить деньги, то есть, проекты, Я, в этом случае, существенно, бесконно продать тебе долю обратную. Ну, я по ставке 18% недарок, или там 20% недарок. Понятно, да? Понятно, что говорю? Вот. То есть э, вот это условие, не то, чтобы это вирусы, но это нюансы, потому что вам эти правила жестко навязаны. вы не можете ниже них падать, понимаете? Вы не можете прийти и сказать, если у вас очень вся доля, у тебя доля за 10%. Ну сказать, ты можешь, а за ты скажешь, извините, у вас в договоре написано, что минималка, ты смог достал, да, А вот, а, сказать, момент надо уже понимать. Что нужно для успеха? Качественные документы. В финале ввести переговор с тремя пяти фондами, э, два слова скажем на эту тему, опыт показал, если ты в финале ведешь переговор с одним фондом, он это прям, я не знаю, как они он это чувствуют, что ты вот единственная его последняя там, надежда. И тогда они как правило, ужасно, место. Если они не понимают, что ты ведешь переговор с двумя, с тремя фондами, то, чтобы были враги. То есть, как правило, соединиться на вас сегодня говоришь, что максимально максимальный дом для себя успеваем. Поэтому желательно создать ситуацию, когда у вас в этом руках хотя бы два-три предложения делать перед и пройти следующую процедуру. Ну, собственно говоря, подготовленный документ к инвесторам оно вот на ответы целый первый инвесторный комитет, QD второй инвесторный комитет, сенсовая и подписывание тоже ДЭК, то, как правило, в зоне английского права. Если инсольные фонды сегодня инвестируют, то они, как правило, инвестируют через Кипр. Там создаете SPV, вы 100% владельца этого SPV, делаете миссию акции, они у вас их покупают, деньги попали таким образом. Они получили долар, ваше критическое лицо получило э, средства. Дальше вы можете купить любую ложку на территории России, сделать его максимально на 100% человек на предприятие, завести деньги из Кипра, собственно говоря, в России и, пожалуйста, управлять ими. Я вот. Все абсолютно заработает, то что я сейчас говорю. Так как у нас осталось не очень много времени, значит, давайте быстро рассмотрим заемное кредитное финансирование. Смотрите, значит, здесь три основных, yeah. да, и два слова про Fairly Order, извините, помните, я обещал. Поэтому никакой разницы между частным институционным фондом и Fairly Orderсом на самом деле нет. И есть два отличия. Первое отличие заключается в том, что в случае с инсультом фондом, как правило, там капитал этого фонда формируется очень большим количеством акционеров. 3, 5, 10, надо 100, по миллион долларов дали, и 100 миллионов собрали. Значит, э -э, Фейнбург, это всегда эти владельцы. Тут, если он может быть, что это там, и семья, жена, брат, вот на самом деле, в сути, как правило, один человек все решает. Это его деньги, там, услуга, какой нибудь маму, тебе там, Дерипаска или какой то Сварову, например, вот, вот там. Понятно, дайте, как, какой то сын какого-нибудь министра, бывшего министра, чего-нибудь в нибудь министерстве. Э, сказать, это первое отличие. Они не принципиальные. Теперь принципиальные отличия. Задача инвестиционного фонда инвестировать в вашу компанию, не обязательно из нее выйти через 5-7 лет. Задача фэмили-офиса инвестировать в вашу компанию, подрастить вас по максимуму и выкупить вас наоборот полностью вас повладить. из вас из бизнеса. Ну, как бы выкупить ваш кусок доли, чтобы на 100% починить бизнес себе. Почему? Потому что они в основном в 9 случаях из 10 финансируют проекты, которые идеально на герцоге 5 лет ложатся в их пищевую цепочку. За счет чего формируется проведется формировать деньги. У человека какие-то свои заводы, факты, например, он владелец на там в и магазине. Если мы придем к нему, условно говоря, положим он инвестирует там, в нефть или в газ, а еще, может, он скажет «нет». Если мы скажем, мы хотим построить завод да, по производству на премьеру, там, по покручению помидоров или огурцов, он сразу поймет, что, наверное, это выгодно, потому что, если он инвестирует в ваше предприятие, он, и этот бизнес не уволил, на горизонте, там, в 3-5 лет, то дальше он может окончательно выкупить и просто производить помидоры огурцы и через свою бисерту их продавать. Повышает, и сам машина этого бизнеса. Понятно, да? Вот и вся разница между с вами и фермерским бизнесом. В ну, целом. Теперь э, по заемному финансированию. Смотрите, значит, что здесь Банки, есть в банке, есть госфинансирование, и есть в корпоративных облигациях. Очень быстро говорю. Что касается банков, проектное финансирование, лизинг. Вы все знаете, без лизинга это тоже самое кредитное финансирование, но только разводятся процентные доли вашего бизнеса. Вы остаетесь владельцем, но вы не можете управлять долей бизнеса. То есть вы можете продать без согласования с банком. Понятно, да? Вот. Это безобидно финансирование. Выпуск оперативных облигаций. Значит, очень хороший инструмент. Но, смотрите, я так скажу. Если вы не добрая компания, вы, это можете, вы можете выпустить облигации. Облигации? Нет, нет, вы можете все. Никто, никто так не делает. Делаю так, что сначала вы присцел, собирает этот самый покупатель, но потом вам делают демиссию все облигации. И люди покупают. Потому что они уже подписались на предварительном подписке. Но в чем нюанс? Если вы не добрая компания, вы можете работать только с рынками при вот если вы представляете, собираетесь производить продукцию, продукцию покупать у вас. Есть, если у вас есть на руках, представьте себе, я подписал, я другую компанию, я прописал для вас РЖД, например, а то, что я в РЖД буду поставить чехлы для, там, не знаю, для сидений. И когда я, допустим, на 5 лет с установленной ценой, я беру деньги, денег. Понятно? Вот ну, тогда я могу платить и выпустить облигации. Ребята, мне для реализации контракта, я на в по этому контракту заработал 2 миллиарда рублей, но мне для реализации нужно 500 миллионов. Я выпускаю облигации на 500 миллионов, банки у меня покупают, вот, поставьте где-то 10% в рубли или миллионов, я вон. Вот, и с демоновым я получил нужные деньги. Понятно, да? Если же вы, собственно говоря, уже имеете бизнес в бизнесе хорошие финансовые показатели, тогда вы можете работать с самым компетенцией. Здесь проблема неудобно, это время хорошие финансовые показатели. Госфинансирование. Ну, давайте на это поподробнее. Потому что я хочу сказать, что на сегодняшний момент в России сложилась ситуация, когда государственные фонды финансирования остаются просто страновым хребтором модернизации производственных предприятий России. Значит, все сегодня производства, которые есть, вот, создаются в России. Они все остаются благодаря прежде всего Государственному фонду финансирования. Какие фонды? это фонды? Это фонд развития промышленности ФРП до 750 миллионов рублей от 5% годовых на э, 7-8 до, до 10 лет. Фонд вот. развития а. моногородов, то есть до, у них есть две сейчас программы, одна программа до миллиарда рублей по 5% годовых на 10 лет, есть совершенно сейчас потрясающая программа 250 миллионов рублей по 0% годовых на 15 лет. То есть это просто деньги, которые с учетом инфляции даются вам просто даром хорошим. А вот. И единственное условие, что вы должны иметь до 4 года, но ключевое, что вы должны а, посетить в моногороде. Эти горбовых порядка 160 на сегодняшний момент. Вот, их нужно просто правильно выбирать и так да, далее. И корпорация мало предпринимательство. предпринимается. Что эти ребята делают? Они говорят, идешь в банк, получаешь кредит, а я субсидирую тебе ставку до 96% годовых на первые три года. То есть вы можете пойти заключение на 12% годовых, там 15% годовых, но КВСП, корпорация мало предпринимательство, она субсидирует вот эту ставку платежа. Понятно, да? Кстати, что касается ФРМ, очень интересный факт. Если вы получаете вот эти 250 миллионов по одной годовых, то вы первые три года не платите ни процентов, ни взяла. Ну, есть, если кто-то, я просто не куда еще лучше. Ну, и у нас какой? Они инвестируют только в капельсы. Только в реальные станке, в оборудовании в монтажной работы и так далее. Вот мы сделали даже такую табличку, статьи затрат, было Посмотрите, В оборудование да, в фонд развития промышленности, в фонд развития бюджетов, корпорации МСП, в Дитришем строительную работы работу дает фонд разфермородов и корпорация МСП, в оборону дает только МСП, в области разработки ФРП, фонд промышленности и Сколково, и учитывают ранее внесенные затраты как вложение инициатора рабочего объема фонда развития промышленности и фонд развития В принципе, президента на основе что вам это вышло, дадут покупку, вы сможете потом все девичьи посмотреть. А, Вопрос такой, а если предположим, выбрать альтернативу и не рассматривать фонд инвестиционный как площадку для продажи, какие есть альтернативные? Ну, смотрите, мы называли инструменты, да, как прежде всего, теперь просто перечислим: частный инвестиционный фонд, фондовый офис, банки, государственный фонд и финансирования, закрытый боевой инвестиционный фонд, мы вопросы чуть-чуть сдержались, а мы это обсуждали в самом начале, и э, облигации базовых основных инструмент включили финансовый. А, а вариант только пожарки заключения договора, в частном порядке. Это прекрасный вопрос, мой любимый на самом деле. Я вам честно скажу, гипотетически можно работать с частным инвесторами, Можно. У тебя есть люди, которые приходят и говорят, вау, у тебя классный проект, у там классный парень, там, вот тебе деньги. Да? Но я честно не рекомендую вам работать с частником. Почему? Потому что корпоративные финансы, они работают в рамках закона. Понимаете? С частником самая частая история, вот в России, мне кажется, вот 8 случаев из 10. Человек пришел, дал вам деньги, вы обо всем договорились. Проходит а ли у сочного времени какая-то турбулентность начинается в бизнесе, а любой бизнес проходит через какой-то этап турбулентности. Либо вообще просто какие-то личные события у него есть, он привлекается в лучшем глазах, он говорит, слушай, знаешь, там, ты, знаешь шоу, а, у меня такие проблемы, там, совершенно разворачиваются, равня, там, полсостояния, это все дело. Занимите деньги, пожалуйста. Ты говоришь, чувак, ты чё, ребята, бизнес, я уже заработал, фабрику, не знаю. я говорю, у меня проблемы. Ты говоришь, ну, у нас с тобой договоры, начинать, что начинаешь говорить, нет. У нас с тобой договор инвестиционный, я тебе не знаю, если не прав, я тебе говорю, правду. Ну, как захочешь, говорит то Вася, заходи, заходит вот, Вася, разоблавший чем я и надо его выше, с двумя еще такими же. И говорит, ну что, будем деньги возвращать, понимаете? В России, к сожалению, даже на уровне Москвы, что мы говорим про Генамович, но в, в Москве такая практика, это просто частый случай. И то, что вам, видите могут здесь выставить, ну хорошо, давай мы это переблизим, например, в заня. Я тебе возвращаю, мы перепишем это в заня. Но. Ну и ставочка слово, там 17% по да. и за три года нужно все отдать. Не что чуть счетчик. Стоит ли работать с частными инвестированиями? У меня большой вопрос. Я вам честно скажу, когда приходят частные инвестиции, у нас такое бывает, и говорит, у меня 100 миллионов рублей, я хочу их инвестировать в один-двух место и правильно. Или у меня минимальный старт инвестировать 100 миллионов рублей. Можете показать мне проект? Мы говорим, можно, у нас есть одно базовое условие. Инвестировать будет через закрытый все на фонд. Вот это как? Мы говорим, ну как мы зарегистрировали в и сделаем в нем да, 10 паев, и вот, если 100 миллионов, там, оба по 10 миллионов рублей западят и, соответственно, купишь паев. И СЭПИФ не ты, а СЭПИФ буду тогда уже инвестировать в эту компанию. Он говорит, я должен подумать, что он делает. Он должен заявить его и говорит, чувак, а где у них ага А тут же там же простые деньги, не может пробежать в любой момент, а следует этим не деньги, потому что за СЭПИФ они, в любую очередь, управляющими компанией, которые подчиняются ФИНО. И даже если там пистолет, голове представят, где я подпишу обратную руку пойем, да, вот опасный пойем центрит, то когда это делают люди регистрации, они все мы не подпишем, зачем ты ввозишь все? Его можно вернуть деньги, когда он будет закрываться. А у него срок, например, действия, например, 20 лет. И все. Понятно. да? Поэтому вот эти который важно, нужно понимать. Меня все. Олег, да, вот. спасибо. Спасибо. Yeah. Mm -hmm. awesome. awesome. awesome. awesome.